Я доставлю всю дальше можно немножечко э, взводриться и помечтать. Я знаю, что все из нас мечтают о путешествиях, тем более вот в такое время после карантина. Это стало особенно актуально, кто раньше не летал, не мечтал, теперь очень-очень сильно хотят. Вот, поэтому вот моя версия э, песни, которую, думаю, что многие из вас слышали пару лет назад, она прям играла с каждого утюга и сапога. Вот, сейчас пришло время вспомнить и снова поначать. Thank you. Я знаю, что у нас там будет, возможно, пауза, и мне кажется, что было бы классно в дальнейшем э, инвестировать ее в наше будущее знакомство и все такое прочее. Спасибо большое.